Привет. Привет, как дела? Ты нормально? Ты как? Да нормально? А ты как? Я как? Да, ты, а может быть, ты как? Кто я как? Да, ты как? Кто я как? Да, ты как? А может быть ты как? Да, Кто а я на как? Да, ты на как? А может быть ты как? Кто я как? Да, ты, а может быть ты как? Что я как? Да, ты как? А может быть ты как? Кто я как?